Здравствуйте, сильно не имеют руки, просто два курса лечения ничего не помогает. Можно ли как-то помочь? Зеленую ниточку обмотайте вокруг поясницы, носите. Каждый день висите на чем-нибудь, только не на шкафу, а то перевернуть. Намазывайте салом позвоночник.